Компания «Должник прав» работает уже с 2015 года и профессионально занимается оказанием услуг в сфере банкротства физических лиц. И в этом видео мы поговорим, как работает наша компания и как вы можете стать нашим партнером. Вы про меня слыхали, нет? Всем привет! Меня зовут Онгурян Александр, и я основатель и руководитель юридической компании «Должник прав». Как я уже сказал, наша компания работает с 2015 года, и первые выигранные дела по банкротству у нас появились уже в 2016 году. И на сегодняшний день людей, которые полностью списали свои долги с помощью нашей компании, проведя процедуру банкротства уже более тысячи. До 2017 года наша компания работала только в Челябинской области и оказывала услуги в разных городах нашего региона. Но начиная с 2017 года, мы начали работать дистанционно по всей России. Это невероятно! И На сегодняшний день большинство клиентов нашей компании это люди из совершенно разных городов из совершенно разных регионов по всей России. За бесплатной консультацией ежемесячно в нашу компанию обращается несколько тысяч человек. И уже более миллиона человек посмотрели наши видео на YouTube канале, которые вы сейчас и смотрите. На сегодняшний день вы можете не только обратиться в нашу компанию за проведением процедуры банкротства, но также можете и стать нашим партнером, открыть свой бизнес по банкротству. Физически лиц вместе с нами и оказывать эту услугу людям так же как и мы помогать людям избавляться от долгов да ладно да ладно да ладно да ладно да ладно да ладно да ладно Возможно, у многих из вас во время карантина сильно уменьшился доход на вашей работе. Или, возможно, вы совсем потеряли работу. Возможно, вы занимались каким-то бизнесом, которым из-за карантина стало заниматься невозможно и ваша компания закрылась. Кризис – это всегда время возможности. И как раз сейчас у вас есть такая возможность. Начать заниматься как никогда актуальным вопросом, при этом нести пользу людям. Наверняка здесь у вас возникает вопрос, а как вы можете заниматься бизнесом на банкротстве, если у вас нет юридического образования? На самом деле здесь все очень просто. Оказание услуги мы полностью оставляем за собой, и этим будут заниматься наши юристы. Пацаны вообще, ребята классно вообще с вашей же стороны необходимо будет просто пройти обучение разобраться во всех тонкостях процедуры банкротства мы вам с этим поможем и в дальнейшем консультировать клиентов которые обращаются к нам за консультациями вам не нужно будет технически составлять заявления или ходить суды вам нужно будет разбираться в нюансах процедуры банкротства поверьте это не так сложно всю остальную техническую работу мы сделаем за вас Если вы давно наблюдаете за нашим каналом и, возможно, хотите обратиться к нам за услугами и провести вместе с нами процедуру банкротства, и сейчас вас смущает вопрос, как так мы предлагаем стать нашими партнерами, людям без юридического образования, то я хочу вас заверить, что в этом нет совершенно никакой опасности, так как я уже и сказал, всю юридическую работу будут делать наши юристы. И в любом случае, после того, когда вы обращаетесь к нам за услугами, наш юридический отдел в первую очередь перепроверяет всю информацию по каждому клиенту, если наш партнер допустит какие-то ошибки при консультации, то они будут выявлены сразу. Как я уже сказал, с 2017 года мы работаем дистанционно. Наш офис находится в городе Челябинске, но при этом люди к нам обращаются со всех уголков России. Если вам интересна данная возможность открыть свой собственный бизнес вместе с нами, работать по нашему бренду и заниматься банкротством физических лиц, как я уже сказал, эта тема актуальна на сегодняшний день как никогда, то еще одним важным моментом является то, что вам даже не обязательно открывать свой офис. Для начала работы вы можете так же, как и мы, консультировать клиентов по телефону. Для того, чтобы более подробно ознакомиться с нашим предложением как стать нашим партнером и открыть свой собственный бизнес по банкротству физических лиц вам нужно перейти по ссылке в описании к этому видео оставив заявку мы с вами свяжемся и более детально разберем этот вопрос так что если сейчас вы находитесь в поисках работы либо задумывайтесь о том чтобы начать свой собственный бизнес то прямо сейчас переходите по ссылке в описании и оставляйте заявку возможно это ваш шанс ну и конечно же продолжайте следить за нашими новостями обязательно подписывайтесь на наш канал ставьте лайк этому видео и жмите на колокольчик чтобы не пропустить следующие выпуски пока